Привет, рада тебя видеть! Меня зовут Надежда Шадрухина и в этом видео мы поговорим о том, как написать текст, который будет продавать и как вообще выглядит структура продающего поста в Инстаграм, который хочется читать до конца. Помни о том, что социальная сеть Инстаграм, она визуальная. И мы сначала делаем красивую картинку, и потом фолловер, да, видит только первые несколько строчек. И когда листает до да, ленту, и это называется как раз-таки заголовок. Очень важно писать заголовок так, чтобы он зацепил твою целевую аудиторию, ответил на какую-нибудь боль или просто был нестандартен. Ну, например, да, ты можешь писать продающий там пост, но начинать его со слов «я там влюбилась» или «я осталась одна», в общем, который не соответствует, но при этом ты продаешь торт там, либо духи. В общем, какой-то нестандартный подход тебе нужно придумать и использовать в заголовке. Можно использовать интригу. «Срочно переходи в текст, я там для тебя да, раскрыла что-то» или «листай дальше, есть такая-то такая информация». В общем, заголовок должен быть интригующий отвечающий на боль целевой аудитории. Дальше мы переходим до да, введения. Введение, введение – оно обычно короткое, максимум там одно предложение, которое плавно переходит уже к сути твоего поста. И после введения ты можешь уже просить да, тебя лайкнуть не в начале, не в конце, а именно после да, введения. Я обычно использую поставь лайк, чтобы инстаграм да, не прятал меня от тебя, либо там коварный инстаграм опять прячет меня от тебя. Пожалуйста, поставь лайк, вот. Таким образом. Для чего это нужно делать? Часто зачитываясь люди просто вообще забывают поставить тебе лайк, а это очень важно для нашего вовлечения. И я неоднократно повторяю это в своих аудиокастах на телеграм-канале. И э, дальше, да, получается у нас суть поста, то есть мы раскры... ты раскрываешь да, боль, ты раскрываешь проблему, ты продаешь. И вот как раз-таки до да, следующего этапа уже получается призыв к действию, что должен человек уже сделать после того, как он вникся, проникся, что он должен сделать. Либо поставить плюс, либо перейти в директ, либо написать свой комментарий, да, либо написать свой номер телефона, к примеру, в общем, все, что ты можешь придумать для того, чтобы было совершено действие. И это как раз-таки очень важный момент, и я часто читаю интересные посты, которые, да, вот непонятно, чем заканчиваются, нет ни вопроса, и ты не знаешь, да, как вообще нужно отреагировать на этот пост, либо просто ставишь лайк, а иногда вообще ничего и не ставишь. То есть... Мы свой пост да, завершаем текстом призыву либо текст да, призывом к действию. И не забываем да, о своей целевой аудитории, для кого ты пишешь этот пост. А если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока!